И снова здорово, уважаемые дамы и господа. Мы проходим ударные техники для постановки одного конкретного позвонка. Ну, это может быть где угодно делать. Грудной отдел мы посмотрели в прошлом видео, изучили, да? Теперь поясничный отдел. Вот мы нащупали у него позвонки. Значит, между ямочками. Щупаем, тут прям находится вот рядом. Вот, это L5. Вот, рядом. L4 и вот это вот L3, он получается упирает немножко вот сюда, значит будем толкать его вот туда. Да. И второй. Ну, вот и первый. Скорее всего что-то немножко сползло. Потому что кожа сползает, да, можно не точно показать. Вот туда в общем толкаем. Значит, для этого мы подложили подушку, чтобы дополнительно растянулась поясница, да? Дополнительно нам помогает гравитация. Протолкали его вниз для декомпрессии. По диагонали раскрутили. Ну, эти все приемы есть в предыдущих видео, поэтому подробно не буду на них останавливаться, Да. Далее нам надо вот тут усилить растяжение, чтобы толкнуть вот туда. Значит, берем ногу за ноги кидаем, вот туда, прям пусть они даже, он даже висят. Вот растянули, да? И пробиваем прям сюда вот, чтобы попасть. А так он сейчас на место же постал, в такой позиции, да? В общем, ставим в него прямо и через свой сустав большого пальца, да, пробиваем в противоположную сторону. Вот, то есть я бью на себя и в сторону его головы. Несколько раз постучали, чтобы предупредить подсознание и напряг мышцы, отпускай, отпускай мышцы. Вот одного раза бывает недостаточно, поэтому ждем, когда он откручивает вот эти мышцы поясничные. и так раз пробиваем. Теперь вот этот, давай ноги в обратную сторону. Сюда, к нам закидывай, сюда, сюда, сюда. Будет? Сюда, одно, одну, вот это всё. Да, закидывай. Да, вот сюда. Церкнусь через тряпочку и... О! ничего. Извините. Не ожидал. Главное, не пугать. Я не ожидал. Так, жди, когда он расслабит мышцы. Дело в том, что даже если мы просто поднимет голову, сразу напрягаются вот эти пары вертебральные мышцы, поэтому ждем, когда он совсем полностью вяжется. Да? Вот. По полностью расслабленный организм, еще выдохни. А. Вот. Иногда предупреждаем человека, что может быть иннервация в ноги, да, ток пойти в ноги. Но ну, это все буквально там две минутки и отлегает. И так можем еще весь пройти дальше, ребенок да? Сейчас еще будем выравниваем человека. Подушку выравниваем. Так, ну и давайте теперь прощупаем, ну смотри, этот на место встал, вот второй немножко сюда вот упирает, третий на место встал, ну вот еще немножко второй можно подбить, могу туда. Вот. И... Вот. Да. да, вот этот надо сверху, все расслабился, расслабился, расслабился. Мы, видите, не похоже я бью, я туда вставил руку прямо в позвонок и бью через свой палец настистый. Ой, не ожидал опять. Все, все, все, все, сейчас, сейчас отляжет, минутка я отляжу. Я расслабился. Да, ты, кстати, расслабился, молодец. Так, проверяем на месте. Ничего, второй все равно не встал. Зато третий встал, четвертый, пятый на месте. Вот, ну еще раз можно сделать, да, два-три раза по второму позвонку сделаем, по Вот, если человек терпит, опять же, если вы бьете прям по-остистому, то будет болезненно. Вот немножко туда глубже, чтобы через, не сцопку был, ага. да, через мякоть. Давай, мякоть. вот он да, заворачиваем его туда. Жду, когда расслабится. Ага. Чуть пониже, вот. А Второй тур, ты не предупредил. Специально. Предупредил. Вот Выровняли. Проверяем на месте. На месте, на месте, на месте, на месте. Ес! Кто молодец? Я молодец. Давай пять. Мы все молодцы, и ты молодец. А если вы к нам не пришли на тренинг, то вы не молодцы. Вы многое не дополучили в этой жизни. Хотите, чтобы люди вам были благодарны. Нет такого профессии, другой, где такое количество благодарности от ваших довольных пациентов. Поэтому вы будете с нами изучать новую высокодоходную профессию, мануальный терапевт. И Олег Алах вас всему научит. До новых встреч, друзья.